Египет, твое раскаленное солнце обжигает мне сердце. Не в первый раз иду по твоим пескам. Не в первый раз вдыхаю твой раскаленный воздух. И когда воды Нила несли корзинку с младенцем, я смотрела из нее и жаждала маминого молока. Египет, ступая по земле твоей, мои сандали покрывались пылью. И тогда я забиралась на руки к сестре своей, и мою шею щекотали золотые серьги Клеопатрой. Египет. От фараона к фараону закрывали тайну твою в гробнице, зарывали в пески в надежде сохранить. Жизнь после жизни реально И я смотрю эти жизни, как кино, и понимаю, что эта тайна есть ключ к пирамидам миров.